Виды открываются. Ума, помрачительные дома у нас по в общей сложности как бы два этажа, два, два. О, вот это получился три. Домики симпатичные, причем построены из данных. И цена очень интересная. Я говорил, что здесь есть бассейн. Натя, такой вот большой бассейн и посмотрите с каким видом. Огромный привет, дорогие уважаемые покупатели квартир в городе Сочи, самом лучшем городе мира, город мира, дорогие мои, да? Вот так вот я. Ладно, если вам интересна недвижимость, давайте смотреть. Смотрим, внимательно. Перед вами комплекс под названием Greenpeak. Вот такие вот дела. Выглядит Greenpeak следующим образом. Смотрите, вот такие вот у нас дома. Они идут, получается, каскадом и один домик, грубо говоря, каждого из предыдущего и так далее выше. Что за виды здесь открываются? Виды открываются ума, помрачительные. Смотрите, какие здесь виды. Виды заглядения красивые. И, ух, кто это там? Горобцы, да, еще называют? воробцы! В общем, вот такие вот видовые характеристика. Вон они, наши дома. Раз, два, три, четыре, 5, и там внизу еще один. Шесть домов у нас получается в нашем комплексе Green Peak. Дома у нас по, в общей сложности как бы два этажа. Два, два. о вот это получилось 3. три. Ну, Но мы туда не пойдем. И два трехэтажных. В общем, здесь зелень, природа. Классная видовая характеристика. Посмотрите, какое небо. Небо просто, как говорится, синее, синее, красивое, облачное, воздушное. И вот такими вот местами у нас имеются террасы. Знаете, что это за террасы? Вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот там наверху. Сейчас все это зашивается у нас вот в такой вот вентилируемой Фасад. Это у нас будут детские площадки, зоны отдыха, беседки, футбольное поле. В общем, инфраструктура у нас будет тут весьма обильная. Хочется сказать, любви обильная, но она у нас будет просто обильная, интересная. Идемте теперь, дорогие друзья, будем спускаться, спускаться, смотреть наши дома. Площади здесь все 36 квадратов, как 33 коровы просто, понимаете да? Мы находимся на улице Зеленой. Домики, как бы, симпатичные, видите, в да. И, как правило, все квартиры имеют отдельный вход. Это вообще интересно, уникально. Будет и спортивная площадка, и здесь также у нас планируется бас. Сайн. Бассейн. Бассейн. Представляете, где будет бассейн? А, что представляете-то? Я пойду да покажу, что представлять-то, им, как говорится. Что голову ломать? Надо пойти да посмотреть. Территория закрытая, охраняемая. Домики симпатичные, причем построены изданные. И цена очень интересная. А 6 миллионов рублей можно купить прекрасную квартиру с отдельным ходом. Тишина, тишь до да благодать, мало народа. Прям ты вот, грубо говоря, давайте вот на примере, грубо говоря, вот этого дома. Он открыт или закрыт, сейчас точно не знаю. Кто ты такой? Решил мне позвонить. А кто ты? Я тебя перезвоню. Так, э, идемте дальше. Любят мне позвонить, когда я камеру беру, сразу все звонить. Когда я камеру не беру, никто не звонить, грубо говоря. Так, давайте на примере вот такой квартиры. Открываем дверь на все ё мою, Я выброшу у тебя телефон сейчас. Смотрим внимательно. Вот такой вот у нас домик двухэнтажный. И получается, дорогие друзья, вы вот так вот подъехали, припарковались. И вот эти два окна ваши, включая, как говорится, окно в двери. Дверь в окне, окно в двери. И заходим вовнутрь. Видим, мы на. Это вот если мы говорим о первом этаже. Все квартиры одинаковые. Вот просто все одинаковые. Вот мы внутри. Так, окна у нас тонированные. И получается, что у нас. Темновато. Так, смотрим. Это у нас получается. Что у нас получается? Тут у нас санузел вот здесь, грубо говоря. Тут же у нас кухня и вот тут столик кушать. Там же прихожая. Вот у нас каждая квартирка имеет газовый котел. Газ. Здесь же повесите газовый котел и будете здесь топить. Так, еще раз окидываем взглядом. Вы приехали, да? представили, припарковались вот тут вот под окно. Место полно, если что, вот можете вот там напротив припарковаться, вон соседу под окно нафиг, пусть там <смех> машина стоит И идем в соседние, они все однокомнатные, в соседнюю комнату, ух, большая такая вот эта комната получается, ну правда темноватая Сейчас я открою окно, они тонированы. сразу станет светлее, о, сразу посветлело, видали, да? Перегородка, вот эта не несущая, можно ее разбирать, если это вам необходимо. Еще раз окидываем взглядом, смотрим внимательно. Вот такая вот классная однокомнатная квартира, да все они классные однокомнатные квартиры. 7, 6, 7 хочется сказать, 6 миллионов рублей. 6 миллионов рублей за вот такие 36 квадратов. 36 квадратов по какой же цене-то? 170 тысяч рублей за квадрат. Еще раз окидываем взглядом, да? Опа, замечательно, да? Неплохо получается. Хороший комплекс интересный, с басиком. Ну, сейчас мы до басика еще доберемся, выходим отсюда. Пошли, покажу инфраструктуру, потому что еще не до конца все понятно. Идемте. Ну, вот так вот гуляем по комплексу, представим, что мы жители комплекса. Будет зона отдыха, бассейн, детская площадка, территория закрытая. Смотрите, если что, вон, видите, ворота автоматически, вы подъехали, кнопочку пик, у вас ворота пям, -пям» открылись, и вы... Топа-топа и прошли а, Здесь еще одни ворота Ну, судя по всему, одни решили а, отгородиться от других Чтобы, как говорится, туда на территории никто не ходил Идемте Видите, да, как выглядит? Симпатюшно Даже хочется ручку подергать Ручки-то у меня шаловливые Ну вот, о, блин, что тут нагородили? А, это таунхаус, это другие, немножечко двухуровневые Вы этого не видели, я вам этого не показывал. Так, погнали сюда Бассейн Речь про бассейн Смотрим сюда я говорил, что здесь есть бассейн. Нате, дорогие друзья, получите, распишитесь. Такой вот большой бассейн, и посмотрите, с каким видом. Здесь даже море видно. Вот это вот все там вот, вот, вот, вот так, пальчик, так это все море. Парковки полно. Хорошая видовая характеристика. Цена хрен собачий, я люблю говорить. Когда стоит хрен собачий, то есть, ну, копейки, да, это я называю хрен собачий. Хрен собачий у собачки небольшой, как правило, да? Исходя из этого, и цена такая же. Вот здесь это вот такая вот петрушка. Вот такие вот интересные дома. Нравится, дорогие друзья, я не знаю, вам или не нравится, но я думаю, в принципе, все относительно весьма и неплохо, да? Видите, тут у нас агава растет. Здесь у нас будут лежать лежаки и голые мужики. Ну, и лучше, конечно, бабы. Так, смотрим с панорамным видом на море. Ну вот через эту э, немытый забор, да, прозрачный, наверное, плохо видно. Так, ну все, пошли еще теперь вторым уровнем надо квартиры посмотреть. Вторым уровнем э, имеется в виду первый этаж, я вам стирарский показал, как квартирки выглядят. Сейчас надо еще показать как там у нас будут выглядеть квартирки, которые будут якобы на втором этаже, но они за счет уклона местности по сути дела на первом. Вот еще одно какое-то место. Здесь, судя по всему, будет либо детская площадка, либо какая-то игровая, потому что, видите, да? место такое обширное, большое. Тут вот просто, посмотрите, по мою левую руку терраса, терраса, терраса, терраса. Если бы ну, по мою правую руку. Вот дома, да, видите? И давайте-ка вот зайдем. Вот Там снизу у нас это первый этаж, а если вот так вот за счет уклона местности, то здесь тоже есть... Якобы, вроде как, за счет около местности, то вроде бы как тоже, да, получается у нас, э, получается, первый этаж. Но мы, по сути дела, на втором. Вот, заходим. Видите, да, та же петрушка, что на первом этаже. Ну, давайте повторять, как говорится. Да? Вы здесь приехали. Приехали, вот так машину припарковали. Или вот здесь, или вот там. Вообще парковки полно. Выдавая характеристика чумовая. Смотрите, это все море, если что. Давайте заходим. Двери интересные. Двери качественные, интересные, прозрачные и надежные. Толстенные. Заходим. Газ, газовый котел, все коммуникации центральные. Слева у нас санузел, вот эта планировка интересней. Там у нас кухня, там у нас столик. И далее идем. Квартира уже 36 квадратных метров. Очень хочется посмотреть в окно. Что мы видим? В окне у нас красота. Вот замечательный вид даже напротив. Нравится? Мне нравится. Мне нравится неплохое, неплохое жилье за неплохие деньги. Недорогие. Оттуда мы пришли, там у нас санузел, здесь у нас кухня, здесь у нас столик, и мы пошли туда. Проходим, что мы видим? Видим комната. А, обалдеть, с боковым окном. Красота. Красота красивая у нас получается с боковым окном. В общем, есть у нас вот с таким вот боковым окном предложение, а есть просто без бокового окна вот так вот вагончика, вот там вот будет окно. В общем, дорогие друзья, есть что выбрать, есть что посмотреть, да. Э, в общем... Хорошие квартирки по хрен собачий. 6 миллионов рублей. 6 миллионов, дорогие друзья. Вот такая хата-квартира. Территория закрытая, охраняемая. Видеонаблюдение по периметру всего комплекса. Заходи, живи, дорогой мой друг. Меня благодарить не забывай. Сделку оформляй сразу же по договору купли-продажи. Ремонт делай, проживай. Вау, круто. А ну-ка давай воду проверим. Сейчас бахнет, не? Ядрем, батон, вай! Затопим. А вдруг там ремонт внизу сделали? Не, ладно, не надо, баловаться не буду. Если что, это не я. Да шучу. Я это, блин, все уж спалился, как говорится. На камеру еще все заснял вообще. Ну, вот такой я. Ручка у меня шаловливые, нравится мне что-нибудь потрогать, им. походить, залазить. В общем, комплекс кукла. Кукла-комплекс. Еще раз говорю, сделки регистрируются в Росреестре, по договору купли-продажи рассрочка беспроцентная. Ипотека, Ип ипотека проходит, дорогие друзья. В каждой квартире газ-газовый котел. Ну и, конечно же, сумасшедшая видовая характеристика. Так, еще раз гуляем между комплексов. Да, представляем, что это вы. Вышли такие сутречка утречка. Идете. Или на работу пошли. Или просто гуляете. Тут стоит ваша ламборджини. Здесь ваша квартира 36 квадратов за 6 миллионов рублей. И вы такие идете, думаете, а что, что мне делать-то, да? Пойду-ка я в басике искупаюсь. И вот вы идете вот таким вот образом, как иду я. Здесь вот видите, все они 36 квадратов, как 33 коровы, блин. Так, и идете вот сюда. Так, проходите одни ворота автоматически, и идете к бассейну. Так, думаете, туда в магазин, за хлебушком, что сказать сходить? Не, не надо, пойду-ка я сюда, буду я купаться. В общем, на территории, реально, за эти деньги красота. И мой номер, дорогие мои, 8918-880-0747, звать меня Дима Дима ЮДВ, кому нужна информация по этому комплексу, еще раз забыл название, честно говоря, сейчас скажу, как они называют, Гринпик, хочется сказать, Санпик, Пик-пук-пак, мак а мак Ну, короче, прикольно, интересно, дорого-богато и, главное, недорого по цене за квадратный метр целая квартира от 6 миллионов рублей. Даром. Хрен собачий, как сказал я уже ранее. Так что, набирайте, пишите, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Мой номер 8-918-880-0747. Звони, мой друг. Кому нужна информация по этому комплексу, сразу же вся информация у вас будет оперативна. Я надеюсь, что мы с вами увидимся. До скорой встречи, дорогие друзья. Не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Пока.